Внесение изменений в ранее поданную заявку возможно только если заявка в статусе черновик, либо на доработке. Статус заявки можно посмотреть в поле «Статус». А результат рассмотрения заявки в сет в поле «Статус сет. При необходимости можно вернуть заявку на доработку, с указанием причин возврата. Кнопки «Изменить статус», «Вернуть на доработку» доступны не только в списке документов заявки на оплату, но и на форме редактирования документа «Заявка на оплату». Для сохранения любых изменений необходимо нажать кнопку «Записать».